Доброе утро, вечер, день, ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего видео это тайный поклонник. Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте любое времячко в описании под видео. Я поговорю с теми, кому это интересно. Мы будем рассматривать, есть ли тайный поклонник, кто он и что думает о вас. Соответственно, поклонник это он, мужчина, я не думаю, что это для вас, но если хотите, то о чем не загадать, но тогда переименовывайте все именно на женщину. Но почему бы, собственно, и нет? Поэтому давайте, если что, ставьте на паузу, и мы глянем. Мы глянем с вами. С вами свечку поставим так красивенько, чтобы все было. Вот. Немножко по давай так. Вот. Да. Давайте. А -а Так, давайте, здравствуйте, кто выбрал у нас первый вариант тайный поклонник. Если если он, кто он, что думает? Давайте, если он, если он, давайте пять карт и фигурная карта. Фигурная карта должна быть, поклонник есть. Давайте давайте загадаем. Вот, фигурная карта из пяти карт. Давай, пять карт. Фигурная карта какая-то. Если есть, то все, поклонник есть. Если нет, то поклонник нет. Все, договорились, договорились. Так, если поклонник, это первая, вторая сердечка-то бьется. Третье, четвертое, пятая. Пятое. Король мечей появился. Все, поклонник есть. Ой, -ой, -ой. лучше бы не было кого-то. Здесь женщина есть. А кто поклонница? А вы ли он у вас и тому подобное? Здесь еще и женщина, здесь еще и пажик, все дела. Ну, давайте поклонничество, покровительство здесь присутствует. Но я бы сказала уже сейчас, в каком плане, кто и что думает. Ну ладно. Ну, по сути, можно уже описать по этому, по этому сочетанию, что и почему, и далее. Ладно, поклонник здесь у нас есть точно. Возможно, даже ваша поклонница либо дама, которая вы э, не безразлична, возможно, описывает ваши чувства к этому молодому человеку. То есть здесь поклонник есть. Прям сразу вытащился, поэтому все. Все, слушаем далее. Кто? Кто вот этот король мечей? Кто он? А умный туз мечей. Умный. Но терпение это присутствует у человека. Такой деятельный, такой приятный. Но больше оппозиционирует спокойного человека. Но знаешь, спокойный внутри, а Нет, спокойный. Снаружи, но жаркий внутри. Вот здесь я бы сказала такой момент. Он чувственный. Кстати, чувствительный и эмоциональный. Тоже присутствует в этом человеке. Возможно, также описывает ваши чувства, ваши мысли ваше понимание того, кто он. Я не исключаю так и так и так формулировка. Расклад общий, поэтому и не исключаю. Что у нас с полом связано? Что-то на полу какое-то интересное. Вот Десяточка мечей. Троечка. мак. Знает вас, но по, по одной какой-то сфере, либо же почему-то одному. Я бы сказала здесь больше, либо по работе, либо в работе знает вас, кто вы, что вы, как вы, либо как вы действуете, как вы работаете. По определенному с вами нашел, возможно, некоторый даже общий язык. Но а он является некоторой тайной, да. Но я бы сказала, возможно, также вы покоряете этого человека некоторым своим каким-то творчеством, либо своими мыслями. Он делает все скрупулезно. Делает все скрупулезно. Так, секунду. Секунду, чтобы было всем хорошо. Вот все делает очень сильно скорпулезно достигает я бы не сказала что больших высот но достигает Ой, немного такой человек жестковато в своих э, требованиях либо своих либо в своих, э, своих каких-то убеждениях поэтому если что я вопросы вижу после расклада зададите это касается, вон Ивана, лисичка сидела. Ну, стремиться к высотам, стремиться к победам, но, возможно, не все всегда получается. Возможно, просто не все всегда продумывается до конца. Ну, потому что обстоятельства, возможно, также человек может оправдываться немножечко. Поэтому вот здесь вот какой-то такой, такой деятельный жаркий, жар, жаркий молодой человек. И умный очень сильно. Давайте. Ага. И, и Иванна, стоит ли ехать? Какая будет дорога? Это два вопроса, Иванна. Если что. А -а -а -а -а. Что он мы ответили? Что думает о вас? Что думает о вас? После расклада все, все ответы после расклада, все после четырех вариантов. Что думает о вас? Что думает о вас вот этот человек? Что думает о вас? А, что вы умная, состоятельная, либо хорошо выглядите, либо у вас состоятельные мечты. Вы можете поддерживать, вы поддерживаете других людей. Либо также имеете некоторое свое некоторое сообщество. Возможно, вы также некоторая есть социальная активность. Но кто-то, возможно, из близких женщин, либо ваши мечты также с близкой женщиной, доставляет какое-то вам глубокое расстройство. Здесь я уже... Что думает о вас? Здесь у вас где-то не получилось с дамой. Что-то с дамой здесь серьезное такое не получилось. Может по может через мужчину, может из-за мужчины. Что-то не получилось, что-то не стряслось. Это касается другой женщины. Если здесь не касаемо других женщин, то, возможно, вы можете расстраиваться из-за каких-то женщин в своей жизни. Это два. Второй момент. Здесь может и касаться именно по отношению к вам. Возможно, вам не получается с кем-то либо поговорить, либо что-то высказать. Либо вы, в принципе, такой не такой человек. Ну, чтобы там высказывать всем подряд. Здесь наоборот, я бы сказала, здесь сдерживание. Но если вы, если вы ругаетесь, то сильно ругаетесь очень. Ну, что также вы здесь работаете над собой, я бы сказала, здесь есть некоторое уныние. Ну, то есть человек думает, что в некоторых вопросах вы испытываете какую-то печаль и уныние. Но это касается ваших мечт и вашей реализации, что для вас очень сильно важно. Вот. Вот так. Поэтому, А какой вопрос стоит ли? Или как... какая дорога? <смех> Ладно, дорогие девушки, дорогие девушки, ну как-то вот именно, да. <смех> вот так думает у вас человечек. Интересно очень думает. А, поэтому а, спасибо вам. Спасибо вам то, что смотрели. Давайте, давайте к следующему. Здравствуйте, кто у нас загадал на второй вариант? Если тайный поклонник, если 5 карт, если мужской сигнификатор падает, то да. Если нет, то нет. Кто он и что думает? Давайте. Давайте. Если тайный поклонник на этом варианте, надо пятый был. Еще вариант. Если тайный поклонник у этого варианта. О, вот это прям. возможно, два да. А! Но здесь все равно, и мы не спрашивали, сколько, мы спрашивали про одного, правильно, правильно, не надо не говорить два, возможно два, но второй давай другой вариант перекидывай, ладно, здесь да, здесь появился, здесь у нас король мечей, король мечей, однако, однако король мечей, здравствуйте, здравствуйте, есть тайный поклонник на этом варианте, кто, он? кто он, можно, но после расклада я все скажу, кто он, кто это тайный поклонник, тайный поклонник, у о, это сразу беда печаль, вторая работа, вторая жена, да-да. Ой, а пентакли-то важны, а пентакли-то нужны, а работа важна, ва важна в любых планах. У нас тут повернутый человек на работах, заботах, проблемах. И это не отпускание вот этого всего самого интересного. Возможно, просто погружение в действительность. Человек погружается, когда он работает, он ни о чем не думает, кроме как каких-то вот вещей, которые надо что-то сделать. Это также может говорить об этом. Но я бы сказала, что здесь, возможно, с какой-то работой не получался, он решил как-то сменить, возможно, какой-то вид деятельности и тому подобное. Но что-то держит постоянно в себе. То есть человек достаточно сдержанный, достаточно возможно флегматичный какой-то флегматик тут тоже также может проигрываться немножко жаденкой попахивает но вот понимаешь но вот если работает, если что-то делает, то погружается с головой то есть но также человек тут всегда соблюдает свои какие-то вот реалии и э, свою выгоду в любых каких-то некоторых ситуациях не совсем скажу, что какой-то бескорыстие и какой-то дурь, не совсем, не совсем, но какие-то какая-то корысть здесь присутствует. Но здесь, о, о, здесь не корысть, это, конечно же, выгода в этом плане, и все. Вот я бы сказала, такой здесь человек. А, спорщик, но возможно возможно, любитель. Поспорить это я не исключаю. Но даже по тем вещам, которых он не особо шарит. Шарит, знает, тому подобное. А, женщина умная привлекает очень сильно. Очень умная, с великолепными мечтами. И милля. Милость какая-то в женщинах очень сильно его заводит и привлекает. Милые барышни невинность вот такая какая-то такая такая бабочка не знаю бабочку пределы по-любому посмотрит <свят> бабочку крылышки сзади а, вот вопросы можно задавать после расклада если что вот какой-то такой молодой человек у нас тут тайный поклонник что думает вот что думает тайный поклонник сейчас мы глянем сейчас все узнаем что думает, что думает тайный поклонник здесь? Что думает тайный поклонник тут? У вас, у вас, конечно же. Ну чего вас расстраиваться О, ну человек вы да. Ну здесь женщина, я бы сказала больше, что думает о вас. А человек, как вариант, не особо разбирается, я бы не сказала в женщинах, здесь я бы сказала даже в общем плане. Он немножечко вас не понимает, вашей какой-то некоторой позиции. Вы серьезная дама здесь. Вы очень серьезная, активная, рассудительная, не все говорящая дама, которая, да не всех, потому что касается. Есть также некоторая, вот, некоторая вкусняшность ваша, ну, которая вот, вот, знаешь, вот, когда вы знаете, что надо сказать. Я не могу сказать, что здесь язык подвешен, но вы знаете, что надо сказать в тот или иной момент. Рассудительно, очень-очень сильно, но при этом вы можете кольнуть своими словами. Вы можете сказать что-то, что просто режет на повал и что может очень сильно огорчать. Дорогие мои дамы, великолепные девы, все дела. Поэтому человек даже может и не понять, откуда вы что-то подумали, либо что-то сказали, откуда вы что-то взяли. То есть вы достаточно не особо говорливая, вы знаете, когда означает диалог, вы знаете, как преподать себя, но при этом вы немножечко жестковаты, Ж... не жестковато, а жестокость здесь присутствует. Возможно, он является вашим некоторым, через язык вы жестоки очень сильно. Вы можете быть таковыми. Я не думаю, что вы всегда такие просто. Вот. Эмоциональность тоже пляшет, скачет, но а, очень большая жизненная энергия, жизненная сила ко всем на вся, во всяких делах здесь присутствует. Но здесь вот, мнение, которое вот, вас не переубедит здесь. Очень сильно, я бы сказала. Особенно с доказательствами, то вообще забей, это дурное дело. Поэтому вот здесь вот какой-то э, момент еще достаточно скрытный. Вот. Скрытный, но такой. Если специалист, то специалист здесь. Поэтому вот, вот что-то о вас такое думают. Вот немножечко, немножечко вы как-то жестковат. Вы сексуальные, я не исключаю. Я не исключаю, вы вот такое жизненное, такая позиция. Я, я, я, яркость именно жизни вот на все готово вы, вы, вы пойдете вы как танк то есть вы не просто полетите вы пойдете танком на все про все и тому подобное поэтому вот что в мыслях что в стиле что в голове то везде везде возможно также это подчеркивает некоторую яркость вашей индивидуальности такая черта интересная вы у меня Яркость и индивидуальность у вас присутствует, ну то есть в сравнении с другими людьми имеется. Вот такая, вот, вот такая вот вы в глазах человечка. Это интересно, интересно, достаточно такое. Как скажешь, так отрежь. Поэтому вот. Спасибо вам, спасибо вам то, что смотрели до конца. Очень интересно знать. Спасибо. Давайте дальше. Здравствуйте! Кто выбрал третий вариант? Тайный поклонник, Тайный поклонник. Угу. Тайный поклонник. Давайте, есть ли? Пять карт вытаскиваем. Если где-то мужской сигнификатор присутствует, то мы рассматриваем дальше. Если нету, то здесь нету Тайного поклонника. Давайте, наконец, наконец попала на стрим. Тайный поклонник. Есть ли Тайный поклонник? так. из пяти карт если тут выскакивает молодой человек то здесь есть и мы конечно же дальше и дальше нету здесь нету поклонников если что возможно просто поклонники но не тайны явный вот который уже что-то продемонстрировали и сказали и уже и смотрят поэтому вот здесь нету к сожалению тайных поклонников не выполняет сигнификатор вот поэтому вот так вот и даже вот, вот такое же тоже бывает. А возможно, правда уже поклонник он уже явно и просится в дверь он тебе не нравится, противный какой-нибудь или еще что. А может, вы тайна просто поклониться, поэтому всех в лицо знаю. Ну вот тогда вот здесь нету тайна. Тайного что-то прям поклонение, покровительство. Поэтому давайте к четвертому варианту. Тайный поклонник. Если кто что думает. Так, если здесь тайный поклонник, вытаскиваем 5 карт. Если мужской сигнификатор здесь присутствует, то рассматриваем. Если нету, то здесь нету тайного поклонника. Если тайный поклонник здесь. О, третий. Вот а, а, одну почему-то вытащил. О. Так, ну а здесь что у нас? Мечей выпал, опять король мечей У нас о, третий да, У нас есть тот поклонник Я, я рада, ну что дальше можно продолжить Разглад, конечно, рада Ура у нас король... Везде королевы мечей, да, есть везде У нас поклонники Поклонники, ура Что-то я так рад Ладно Давайте, кто? Я никого не загадывала Зачем я загадываю? Когда могу и так говорить? Ладно, есть готова Кто он думает, что думает о вас? Все, выбрасывается. Кто этот мужчина? Кто этот молодой человек? Кто он? А вот, вот, вот, вот такой вот такой вот интересный. Красивый молодой. В твои попало сети. Ну! о, Короче, чаш! Вот красивый! Вот это точно тайны! Нет, раз тайны, то тайны! Хорошо! Но обычно такие тайны с таким сочетанием карт, они зависают и в тайнах, и надолго. И надолго навсегда. Они, все, они всегда такие тайные. Но такие интересные эмоции и мысли потом рисуют, дабы сводящие с ума. Так, а мужчина, кто, кто он у вас? Предпри, э, предприниматель тоже может быть, кстати, предприимчивый, жизнедеятельный, немножко, я бы сказала, есть некоторая жизнерадостность, но при этом очень сильно может огорчаться, очень сильно принимает все близко к сердцу. Да потому что нельзя быть на свете красивой такой, дорогие там. Правда, человек очень близко к сердцу принимает. Вот знаешь, обидеться все на, на месяц, год обидится, будет бежаться, бежаться, всё, не год обидеться, будет бежать, бежать, все, не скажешь ничего. Вот. Ой, плут, хитрец, обманщик. Ой, дорогие мои, ну, ну, это, я говорю, вот такие они вот прям надолго. Плут, хитрец, обманщик, есть ложные идеалы в жизни. Также он очень внутренне, я бы сказала здесь, он выносливый очень сильно. Выносливый в прямом смысле этого слова. Выносливый даже прямом и даже в перенос но эмоционально вынослив плюс мораль плюс еще физика я не исключаю я не исключаю физику но физику я бы сказала мало но так вынослив очень сильно ну долго это как долго упороться в геймплей, это вот то же самое долго долго долго что-то что-то делать Здесь есть некоторая позитивность, но, возможно, возможно, он знаешь, любит либо черный юмор, либо вот какую-то такую вещь. Ну как-то по черному смеяться насчет от этого всего. Такие люди, кстати, могут быть очень сексуальными, если что, в реальной жизни. Но по такому сочетанию я не исключаю. Ну, давай посмотрим. Да, Ну, давай еще, я давай еще это. Ну, да, здесь может, может. То есть вот есть чем похвастаться у нас молодому человеку, я бы сказала, даже очень. Но, возможно, молодой человек себя немножечко оппозиционирует, немножечко чуть меньше либо чуть-чуть хуже, чем есть на самом деле. Поэтому, возможно, есть заниженная самооценка в каких-то качествах, возможно, даже в физике, в каких-либо... Местах, местах, местах, уровнях ниже пояса, все дела это тоже, кстати, касается. Поэтому, дорогие мои девушки, вот такой как бы стеснительный, на самом деле, развратный у вас молодой человек, не исключаю, черный юморок похихикывает, похохакывает, либо какие-нибудь злословия, такое злословие, и вот знаешь, вот как вот, немножко унижения, и вот, ну, как сказать-то, ну смеется, когда какие-то есть черный юмор, либо какая-то черная подтекст вот этого всего, ну, либо нравится какая черная чернота. А? <связать> вот. Вот так вот, дорогие мои, ну может, кстати, вот как-то либо об одном, либо мусолить все одно и то же. Вот это вот этот человек, это вот это такое есть. То есть все мусолить по одному и тому же разу, из раза в раз. То есть быть в плену своих же порой задумок, планов, порой даже некоторых мыслей. Он может быть в плену своих идей. И мыслей но идея бы не сказала мыслей больше Он может быть достаточно улыбчивым человеком и позитивным но какая то есть некоторая такая сторона луны что делает из него позитивного человека но вторая обратная сторона это делает некоторой жестокости и каких-то возможно есть и некоторые идеалы которые могут быть ложными но здесь я больше бы сказала что это я не буду но я не при этом не буду это подтверждать. Немножечко здесь солнце, то, но главное, идеалы есть и все. Это у нас общий расклад, поэтому идеалы, если есть хорошие, то в принципе человек всегда будет тянуться к хорошему. Если воспитание тут, или бы что-то являлось каким-то нехорошим, ненормальным и плохим, то человек будет на самом деле очень даже не хорошим. Поэтому, ну, здесь я бы я бы, я бы больше бы сказала, что от человека зависит, от его воспитания. Но. Будем рассчитывать на хорошее. Поэтому, вот. Давайте. Все, поэтому спасибо вам за то, что вы были со мной. А, не спасибо. Ты еще не узнала, что он о тебе думает. Куда пошла? Куда закрывать уже? Уже пошла от меня. Не уходим. Как же на стриме? Вот. Все. Не уходим никуда. Что думает о что думает о вас? Что думает о вас? Что думает о вас этот человек? Ага, -а -а, вот что то Это интересно Беглянка, беднянка моя Ну давай посмотрим Ой, неустойчивая женщина Либо психически, либо морально Ну ладно и это очень сильно, наверное, для кого-то оскорбление Но не переживайте Немножко не в этом плане, наверное, которому вы подумали Но давайте разбираться Здесь, в принципе, у вас человек, что вы зациклены, Что вы сами бываете в плену, возможно, ваших каких-то достижений Либо также ваших раздумий Вот здесь вы в плену своих раздумий По какой-то тематике, возможно, по любви Возможно, также, что вы заблуждаетесь в ком-то И этот человек очень сильно об этом знает но у вас присутствует жизненная некоторая энергия, при этом есть некоторое детство в попке у вас играет, и этот человек также видит. И вы очень сильный эмоциональный человек. Ну, либо показываете много эмоций, вне зависимости от того, кто на самом деле. А также, возможно, с деньгами проблема, либо, ну, либо проблема с какими-то вашими зависимостями, либо от, даже зависимости от кого-то. Возможно, вы в чем то плену. и человек об этом знает. Что самое интересное, сам такой человек, и человек о вас тоже сам примерно думает. Это, это интересно. Немножко в другом смысле, я бы сказала, вы в чем-то нуждаетесь. Этот человек, я так понимаю, об этом знает. Очень сильно нуждаетесь, возможно, в ком-то. И иногда путаетесь в мыслях. Но вы тоже очаровательны. Ну, вы очаровательны. Вы очень сильно очаровательны. Красная шубочка. Шубчонка. Вы отстаиваете свое мнение, свои можете отстаивать свои права. Да, вы достаточно горячая. Возможно, либо в объяснениях, либо в спорах, либо в работе как пирожки делать, знаешь. Ну, возможно, вы горячие очень в работе. Этот человек как-то видит, я так понимаю. А, и здесь и девушки, которые любят делать что-то с душой. Знают, либо он так следит, окей, что вы делаете с душой, то есть вы не можете делать, ну а, фу, авось нормально прокать. нет, здесь надо с душой, с эмоциями, этот человек об этом знает, любит, либо, либо об этом думает, я не исключаю, ну то есть вы все делаете вот именно вот по любви, не просто так, вы вот, знаешь, так, пофиг, а по любви. Вот, поэтому, дорогие мои, вот, вот здесь с жаром, с любовью, с эмоциями, вы очень сильно позиционируете себя в его глазах. Некоторая, есть тут некоторая несостоятельность в плане как женщина. Вы больше здесь на эмоциях, вы больше здесь бежите, идете, делаете что-то постоянно. И, и, и вот так, вот так. То есть здесь неспокойные женщины, сами по себе, либо так человек думает, что вы неспокойны. Вряд ли успокоятся, конечно, если по таким дум, то и вряд ли поуспокоитесь вы. Поэтому, дорогие мои, короче, как-то так. Спасибо вам за то, что вы до конца досмотрели, досмотрели до конца. Поэтому, если что, переходите на буст, если вы хотите знать о картах немножечко больше. Поэтому желаю вам всего самого наилучшего и пока-пока. Thank you.